Студентка Казанского университета Гузель Мусина выбрана единственной представительницей России на конкурсе Мисс Гранд Интернешнл 2020. Третий по значимости после Мисс Вселенная и Мисс Мира конкурс красоты пройдет в Таиланде с 15 по 29 марта. Наш корреспондент узнал, как Гузель готовится к предстоящему мероприятию.